а сейчас друзья новые песни как всегда итак поехали На зале ясно солнышко, светлым молодчиком даль проймет, Будет мается нежна теплый летний день настает, а распростертые полей. Лесу, чистота озер Звон ручья и стоежный мир Где полно грибов Ягода в лесу сладкая Сливаются на горизонте небеса Красуются Божественное лето, Очаровательная Родина моя. Тебя на всей планете лучше нету. Сливаются на горизонте небеса, Красуется божественное лето. Очаровательная Родина моя, тебя на всей планете лучше нету, где бы ни была я, мне по сердцу все Родина моя, Жизнь моя. Сравнить нищем с этой красотой моя родина и земля аромат вдохнул, цвет лугов полей, и завораживает красота, в мае где поет. Курский соловей, Где крестьянская простота, Выйдет на заре ясно солнышко, Светлым лучиком даль проймет, Будет омается нежно зорюшка. Теплый летний день настает, Сливаются на горизонте небеса, Красуется божественное лето, Очаровательная родина моя. Тебя на всей...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 mm -hmm.